Привет, друзья! Сегодня у нас вот такой вот объект, как обычно, узкий заезд, даже разгрузиться толком негде. Вот сейчас на перекрестке выгружаем кубы, снимем буровую установку, сейчас покажу, куда нам заезжать придется. Вот непосредственно сам заезд, одну воротину мы сняли, правую, и сейчас снимем и левую, поскольку открытые ворота очень сильно сокращают ширину проезда. Посмотрите, дорога здесь даже легковая. Наверное. Нет, ну легковая пройдет, конечно, но грузовая не пройдет. Вот эта дорога, что, естественно, она тупиковая, загонять под прямым углом буровую установку придется вот сюда. И бурить мы будем там, где заканчивается плитка, на самом огороде. Сейчас покажу. Вот оттаившие грядки Здесь вот в этой точке скоро будет скважина. Заезд, как видно, очень узкий между домом и забором. Буквально 3 метра расстояние. Но заезд усложняется тем, что попасть сюда нужно заехать под прямым углом. С основной тупиковой дороги и ширина основного проезда чуть больше трех метров с половиной четыре метра то есть вот такой вот очень неудобный заезд думали здесь выгрузиться но вот эти терновник и забор вот этот они не дают нет возможности нормально разгрузиться поэтому пришлось вон там аж на перекрестке выгружаться Нашли ручей. Прямо отсюда вон воду сейчас забираем. Машину вон на дороге бросили. Протянули рука. интересно шестое апреля снег до сих пор лежит в этом году много насыпал разложились в принципе осталось только вот зум выкупать. сейчас начнем сегодня скважина будет в металле по просьбам подписчиков а то все меня там гнобят что я с цементацией делают цемент там размоет вот сегодня сделаем в металле просто супер конструкция будет Постараемся показать, как это все будет выглядеть. Привет, друзья! Скважина сейчас стоит на пробной откачке. Тем временем ребята готовят перфорацию в эксплуационной колонне. Эксплуационная колонна у нас будет из 117 пластика, а кондуктор получается у нас 133 стальная труба. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот кондуктор, стальная труба, видно, скважина обсажена сталью до известняка сейчас мы на пнд трубе смонтировали насос опустили чтобы убедиться что вода есть в известняке все хорошо все нормально вода есть вода идет чистая уже и сейчас нам остается только опустить сюда пластиковую колонну эксплуационную и оставить скважину уже на конечную откачку Качаем уже минут 15, вода заметно светлеет, рукав вывели на заброшенный участок, под уклон, и сейчас его немножко подтапливаем. Еще не полностью сошел снег, видно прокачивается скважина, делается пробная откачка. Сейчас мы выключим насос, поднимем его, проверимся инструментом до забоя. 124-м долотом зайдем, проверим, что скважина у нас чистенькая, все хорошо. Поднимем инструмент, опустим пластиковую колонну эксплуатационную, вновь опустим насос. Грюнфусом мы сейчас качаем в данный момент. И уже оставим наконечную откачку. И когда приедет заказчик, я думаю, он будет приятно удивлен тому, что уже... У него на участке есть вода. И следующим этапом будет установка водоподъемного оборудования. Смонтируем насос, заведем воду в дом, в баню и так далее. Чтобы эксплуатационная колонна идеально села на забой, нужно не полениться отрезать внешнюю резьбу, папу, и вот таким образом снять фаску. Таким образом, при погружении обсадной трубы в скважину, она не будет ни за что цепляться и сядет очень качественно. Именно на ту глубину, на какую надо, а не туда, куда дошла. Вот так вот выглядит перфорация. Это будет стоять в зоне известняка труба. Она не одна, естественно, поэтому начинаем монтаж. Вот мы установили насос на конечную прокачку, вода уже светлеет. Так что, ребятки, ставим свои лойсы. Спасибо за просмотр. И всем пока.